И снова здравствуйте дорогие друзья, с вами как всегда Серега Зеродин. И как и обещал в этом видео, я вам расскажу о мощностях на ее боте, для чего они нужны, что они делают и так далее. Видео будет кратеньким. Мы за предыдущих два видео научились с вами здесь, ну и как зарегистрироваться, научились майнить собственно говоря криптовалюту на кранах, то есть все зарабатывать. Как вы можете видеть, на моем счету сейчас в Еоботе e находится 500 рублей. Вот. Ну, расскажу немножко, как здесь именно происходит майнинг. Часто самый задаваемый вопрос, можно ли майнить на данном кране 2, 3, 4, 5 одновременно криптовалют. Отвечу сразу. Да, можно. Вот. Как? Очень просто. Для того, чтобы у вас майнилась вот эта криптовалюта, ну, любая криптовалюта, вам нужны облака. За майнинг всех э, криптовалют отвечают вот эти два облака. Э, КХС и ГХС. Вот. Помимо этого, есть еще одно облако. Э, Glow, э, Glow Fold. Вот. Когда мы на него закидываем определенные мощности, это облако раз в сутки дает нам 10% от своей мощности, это единственный способ одновременно манить две валюты. То есть у вас майнится какая-то ваша валюта и плюс вам бонусом дают 10% от этой мощности. Вот. Также э, можно здесь майнить, например, вы ложитесь спать и хотите, чтобы у вас ночью, вот у меня сейчас блэккоинты майнится, а вы хотите, чтобы у вас манилось несколько валют, но эти валюты, я говорю, сразу будут маниться не одновременно. Как же это сделать? Вот у нас майнинг. Открываем. Diverse нажимаем, нажимаем кнопочку. У нас открывается вот такое окно. У меня, видите, здесь стоит OFF-OFF. Вы выбираете необходимые вам валюты. Например, вы хотите, чтобы у вас ночью майнились Dogecoinты, Blackcoinты, Lightcoinты, Redcoinты, ну и, например, облако все забили поставили везде где нужно заходим обратно на свой аккаунт тыкаем и у вас стоит диверсфики господи дивер диверсив стоит вот то есть он по майне где-то несколько минут blackко ты у меня вот как я поставил потом будет доги -коинты и так далее то есть он так в течение нескольких часов Будет сам по себе, то есть вы задали программу определенную, он будет сам по себе майнить те, те, те, те, те, те, то, то, то, то, то, то, то. Вот. Это единственный способ, как можно майнить несколько валют. Ну пока вы, например, не можете зайти, например, вы спите. То есть вы увидели, что просила определенная валюта. Вот, ну я сейчас буду майнить э, блокчейны, так как они просили по цене. Вот. Как же нам развивать? наши облака. То есть вы с крана, открою любой кран, например Dogecoin кран, вот, вы вывели через ручной вывод Manual Draft э, определенную сумму Dogecoin, -то. они к вам пришли сюда, то есть вот они появились. Вот. Как же нам их обменять на наши мощности? Заходим в Explosion. Выбираем необходимую нам валюту, из которой мы хотим, чтобы у нас э, мощности появились. Например, dogecoin Вот На мои 43 тысячи dogecoin я могу приобрести э, 50 лет ClowUSHA 250. Это именно GHS-ка. Их я могу приобрести на эту 16 мощностей. На э, CloudScript, то есть э, KHS. На эту же сумму я могу приобрести 442 мощности. Вот. Также есть здесь ghs на час, ой, на сутки, KHS-ка на сутки и вот Global Folding. То есть вот это вот облако, про которое я до этого говорил, которое дает вам 10% ежедневно от вашей мощности. Я его пока не буду развивать, так как другие коэнты, в принципе, дешевые, Я жду, пока они не вырастут в цене, но и в дальнейшем я его буду увеличивать. Вот, То есть нажимаем ну, Давайте я буду развивать Что я буду развивать Ну Давайте ГХС на 5 лет ГХС на 5 лет Вводим сумму Можете все, можете не все ну, Я например хочу там 50 до коинтов перевести Нажимаем Байша Подтверждаем Обратите внимание у меня сейчас 59.95 Вот ну, здесь сумма не поменялась, так как э, вручную вводили. Окей. Стало 59,97. То есть я увеличил свое облако. Еще один часто задаваемый вопрос, стоит ли брать э, мощности на сутки. Так как э, на сумму например, то что у меня сейчас есть э, коинтов, я могу таких вот ГХС э, купить аж 5300. Но они через сутки у меня исчезнут. Отвечу сразу, да, стоит, но только в том случае, если вы уверены, что, введя эти мощности, вы знаете, например, что ну, какую-то валюту вы будете манить в сутки, и она через эти сутки взлетит в цене. То есть, соответственно, потратив там свои вот 500 ну, рублей, вы уверены, что на следующий день, например, там, ну или там через 5 дней, там, или через неделю, кто как любит ждать, это дело личное каждого, точнее, личное дело каждого. Вот. Они вырастут там в цене и вы с этих 500 рублей там, ну, получите там какую-то прибыль. То есть у вас будет не 500, там, потратили 500, а получите 600. Тогда да. Если же вы не уверены в этом, то лучше покупать мощности на 5 лет. Вот. То есть все, мы разобрались как увеличивать мощность. Теперь немного о стратегии майнинга. Добившись ну, определенных мощностей блоков блоков, вот, вы можете майнить валюту, как майню я. Сейчас, секунду, поставлю на паузу видео, чтобы было нагляднее. Вот, я открыл вордовский документ. Вот. Я делаю так. Я примерно раз в день делаю скрин экрана, на котором видны цены. То есть вы пока будете развивать мощности, в принципе, можете делать то же самое с помощью кнопки Print Screen. screen. Ну и вставлять я, например, в данном случае вставляю Wordский документ. То есть вот у меня картинка за это 14.35 моего времени, 8.12.14. То есть раз ее выделил. Раз, ага, посмотрел. Цена такая-то, такая-то была. Можете по-другому, как у мне просто так удобнее. Там вот на следующий день у меня, вот видите, 15 Оп! Видите, раз, цена на валютку какая-то упала, была такая-то, ага. Вы зашли в свой, я вот смотрите, вот как, например лайткоин э, сейчас стоит 84 рубля за штуку э, вчера он стоил что-то в районе 90 позавчера он стоил что-то в районе 198 рублей то есть на ну, 90 184 190 и 198 вот э, цены периодически меняются в принципе в данный момент практически все валюты проседают так как на фоне биткоин-то биткоин потому что просел и как я уже говорил с 20 тысяч до 18 835 рублей вот я майню несколько валют то есть у меня мой портфель составляет вот, вот так чтобы удобнее было Сейчас, секунду ну, да вот чтобы вам было удобнее смотреть то есть у меня есть валюты вот они перечислены, лайткоинты, догикоинты, rdd, обычно я где-то у меня их 5, просто слил увеличил мощность, и видите, у меня основное это догикоинты, ну, вот так как у меня их больше всего, эти 40 тысяч я наиграл на кране, вот на этом, где-то буквально дней за 5 данную сумму я наиграл и вывел сюда, в общей сложности, как я показывал игра здесь в прошлом видео своем, вот. Также я майню лайткоинты, у меня их, видите, есть немножечко. рддшки шки в принципе, э, вот что могу сказать по РДД. Кстати, вот я их, наверное, сейчас и поставлю на своем основном этом. Соответственно, из манить майнить. РДД, в принципе, в день в цене прыгают от 160 где-то до 210, 20 и так далее. То есть, в принципе, вот я вот сейчас их поставлю в мать, видите, у меня их тоже 2000, и где-то к вечеру, сейчас у меня 12.50, ну, час дня, я живу в Хабаровске, это, соответственно, в Москве где-то 6 утра, и где-то, когда основные игроки на биржах проснутся, то есть, соответственно, на биржах сейчас ночь, наблюдается падение курсов. Вот, он вырастет где-то будет стоить 210-220, и я его обменяю, когда он станет подороже на мощности. То есть, здесь можно, вы зарабатывать за счет того, что помимо того, что вы майните, вы можете зарабатывать за счет того, что вы будете знать, что цена, например, на данный вид криптовалюты вырастет. В принципе, где-то поработав здесь неделю, вы уже, в принципе, разберетесь, какая более-менее как прыгает, Э, то есть я вот Blackcoin-то не зря начал майнить э, сегодня, потому что они вчера, точнее позавчера, стоили рубль 40, э, сейчас они стоят рубль 20, соответственно, когда они подрастут до рубль 40, я с одной единицы Blackcoin подниму 20 копеек, грубо вот. Но мощности у меня пока небольшие. И поэтому майнинг идет ну, не очень не очень быстрыми темпами. Основной заработок у меня сюда я сейчас ввожу это все э, непосредственно с кранов. Вот, собственно говоря, о э, стратегии развития здесь все, о развитии облаков здесь все. Единственное, вот могу показать, похвастаться у меня вот с начала того, что я начал э, снимать видео. Появился один реферал, который дает определенную. Вот, вот, развился до да, ГХС-ку, развивает почему-то не ГХС. ку Видимо, человек будет заливать. Э, до 0.9. И я за него, за, за то, что он вот этого вот сделал, получил тут. Ну, короче, там какую-то там тысячную копейки одной. То есть, соответственно, здесь на рефералах, именно на этом проекте, заработок практически никакой. Ну, как я и говорил, это 1%. Ну, представьте, вы заработаете 100 рублей, там, например, ну, в день. Ну, чтобы выйти на 100 рублей в день, ну, где-то мощности, ну, нужно увеличивать хорошо мощности, Это где-то мощность вам вот здесь вот нужна в районе ну точно не скажу как бы но ну, в районе 500 где то вот здесь вот эта мощность нужна то есть в принципе развить э, свое ну, свой рабочий инструмент здесь э, можно как бы вот этих успехов я в принципе добился где то за неделю сидя на кранах вот. э, где то за месяц и потом вам будет он сам по себе майнить например там какую то валюту и вам будет капать какая то копеечка то есть если этим заниматься и это развивать я этим буду заниматься то в принципе как дополнительный какой-то доход э, очень даже хорошо вот как здесь вот люди например работают вот вы э, можете зайти я уже это рассказывал показывал вот здесь на первой странице топ 1000 майнеров вот. ну давайте самый большой из наших русский вот глорж э, по гхс у него 844 они а, 84 тысячи мощность у него вот. И мы можем посмотреть, с какой скоростью у него майнится рубли. У него сейчас на счету 4200 рублей. Вот. То есть мы прямо видим, смотрите, у него где-то в 2 секунды добывает 10 копеек. То есть в минуту это, грубо говоря, 300 копеек. То есть 3 рубля в минуту у человека скорость майнинга, если я не ошибаюсь. Да? В 2 10, 10 умножаем на 30, да, 300, то есть 3 рубля в минуту человек майнит. Вот, то есть у него очень высокие мощности. У него здесь вот 84 тысячи, здесь 16 тысяч. И он активно майнит биткоин, например, в данный момент. Вот, собственно говоря, все. Всем подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем в высоких заработках, еще больше мощностей вам. Смотрите дальше видео мои.